Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питая Горбатюкс. Сегодня у нас lesson number 77, урок номер 77, его тема расчлененные вопросы». Эссеек. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный. Курс. English. Хочу все знать, дорогие друзья. Итак, что такое расчлененные вопросы? Тема такая не из Но ну, я думаю, мы с вами разберемся. Ну, давайте так подумаем. Мы можем задать человеку вопрос: Ты не любишь читать книги? Можно так сказать. Не так ли? Ты не любишь читать книги? Не так ли? Или можете спросить по-другому. Ты любишь читать книги? Или по одному? Или по-другому? Вот давайте конкретно будем разбираться. В данном случае возьмем первый вопрос. Ты любишь советовать кому-либо? Или вы любите советовать кому-либо? Любу. Либо Значит, так и нужно задавать вопрос Вы любите советовать кому-либо? Do you like to advise? Do you like to advise? Ответ какой может быть? Yes, I do То есть, с чего вопрос начинался? Если вы утверждаете, вы говорите Yes, I do Do you like to advise? Yes, I do Do you like to read? Yes, I do вы любите писать? Do you like to write? Yes, I do. Вы любите гулять? Do you like to work? Yes, I do. Ну, вы любите мыться? Do you like to wash? Yes, I do. Вот и все. А как сказать отрицание? Вы любите мыться? No, I don't. Это как краткий ответ. No, I don't. Та же частица do с отрицанием not. No, I don't. Вы любите писать? No, I don't. Нет, я не люблю. Он не любит писать? Как мы ответим? Не любит. No, he doesn't. Нет, он не любит. No, he doesn't. Вот давайте посмотрим второе предложение. Ты не любишь осень? Не так ли? Первая часть предложения вопросительного. Ты не любишь осень? В отрицании. А потом идет. Не так ли? Ну и так и формируете вопросительное предложение. You don't like autumn. Ты не любишь осень? Осень. Дальше. Do you? Так ли? Здесь идет отрицание. You don't like autumn. Ты не любишь осень? Дальше идет Так ли? Do you? Ответ Какой будет? Ну, если вы соглашаетесь Нет, я не люблю Значит, no, I don't А можете сказать Я yes, зайду Я люблю Я зайду Это Можете утверждать Что любите еще один вопрос посмотрим. Он неженатый? Так ли? Первая часть предложения. С отрицанием not. He is not married. Он есть неженатый. He is not married. Он есть неженатый. Дальше. Is he? Is he? Так ли? Ответ какой может быть? No, he isn't. Нет. Он не женатый. Или краткий ответ. No, he isn't. Или положительный. Yes, he is. Вы доктор, не так ли? Ну, и вы так начинаете. You are a doctor. You are a doctor. А потом вопрос идет. Aren't you? а Are not you? Не так ли? Глагол быть, отрицание not и вы, и you. Aren't you? Не так ли? Это переводится aren't you? Не так ли? Don't you? Тоже может быть не так ли? Потому что здесь отрицание идет. Надо внимательно смотреть. Ну и ответ какой может быть полный? No, I am not. No, I am not. Или, Yes, I am. Yes, I am. Здесь предложение. Утверждение и вопрос. Вы не доктор? You are not a doctor. You are not a doctor. И дальше идет без всякого но. No. Are you? Видите, везде, где... Если есть А, значит, будет А. Здесь А в вопросе. Значит, здесь тоже будет А. А и А. И ответ. No, I am not. Вы говорите о себе. Или Yes, I am. Вы умеете плавать? You can swim. Дальше. Не так ли? Значит, отрицание должно быть. Can not you? Или can't you? Can't you? Вы умеете плавать? Или вы можете плавать? Can't you? Не так ли? Здесь тоже в отрицании. Если тут can, значит, тут can. Тут тоже can. Ответ какой? Если can было, то и здесь ответ. В ответ так будете. Yes I can. Да, я могу. Can я могу, умею. Yes, I can. Я умею. Или No I can not. No I can't. Нет, я не умею. Нет, я не могу. Ничего сложного. Продумайте, посмотрите еще раз сами. Все будет нормально. Итак, дорогие друзья, наш урок номер 77, близится к завершению. Необходимо вкратце подытожить. Самое главное, необходимо помнить о том, что с чего вопрос начинается, с do начинается, значит будет yes, I do или I don't ответ. Если в вопросе стоит can, значит yes, I can или no can not. No can not. С чего начинается, с того и будет. Если с DAS начинается, значит будет э, это с местоимением идет он, она, будет. Э, yes, he is. Yes, she is. Ничего сложного нету. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Вы были на канале Пите Горбатьюкс. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long, пока.